добрый день хочу представить вам автомобиль москвич 2140 1977 года свет манго, в оригинальном состоянии вот в таком красивом свете в экспортном варианте стоят дворники омыватели фар вот такие которые присущи в основном были на экспортных моделях Колпаки, фальш-диски. Шильдик 1500 на крыльях присутствует. Еще ранних моделях были. Хром. Вот такой оранжевый красивый цвет. Манга. Магма. Магма, извиняюсь за, за оговорку. Значит, вот такое состояние автомобиля. Пробег у него всего лишь 30 тысяч километров. Полностью машина в оригинале. Единственное, что стоит фаркоп. Владелец поставил на автомобиль Сейчас откроем багажник Посмотрим Вот в багажнике Запасное колесо М145 Новое совершенно Пластик черный Сейчас откроем двигатель Посмотрим Как он выглядит Запустим двигатель Посмотрим салон Салон автомобиля черного цвета. Вот такой черного цвета. Вот пробег на автомобиле. 30 812 километров. Радиоприемник. Черная карта, но стоят вот такие еще чехлы. Очень мне понравились, конечно. А лучше, чем на черном дерматине сидеть. Вот, вот так он выглядит. Сейчас откроем зад еще, посмотрим. Тоже вот карты дверей. Вот такой салон. Потолочек чистенький. Все красивенько. Козырьки от солнца, Брезовики. Это ремни безопасности новые. Видно. Черненькие, все чистенькие, красивенькие. Сейчас откроем капот. Вот так он открывается открывается под капотом узам 412 обычный два омывателя бочка, два бочка омывателя фар и лобового стекла это все заводское не переделано никто не поставил сам потому что вот есть проводки омывателя фары с омывателями вот они стоят вся проводка вот здесь стоят сопротивление по, которые по схеме стоят, должны быть. Здесь они тоже присутствуют. Я вчера тут смотрел, разбирался с ними. Моторчики фар стоят. Два омывателя бачка. Вот двигатель. Ну, в принципе, под капотом особо тут показывать нечего. Тут все стандартное. Без, без нареканий. Ничего здесь такого нету. Сейчас запустим двигатель послушаем как он работает Немножко колотится. Наверное, надо подрегулировать. наверное. То ли он холодный, просто может быть. Вот такое. Под капотом все. Сейчас еще посмотрим в салоне. Так, салон, значит. Вот спидометр мы смотрим. Пробег 3812. Температура. Давление. На холостых двойка. на средних четверка так радиоприемник работает, но ничего не бывает, потому что длинные средние волны там особо ловить нечего значит, вот такие накладка на антенну пепельница Управление еще раннее на балдашневой коробке передач, потом уже немножко пошел другой. Ну, в принципе, особо показывать нечего. Вот такой красивый автомобиль получился. Вот разгончик. 50. 4 передача, едем. Нарушаем, конечно, немножко. Но ничего. Сейчас мы сбросим. Ничего нету по радиоприемнику. Поворачиваем. Передача Полет нормальный ну, в принципе вот, Немножко прокатились на автомобиле Очень нравится мне свет Очень красиво, магма свет Народ очень Реагирует классно на, эту, на этот автомобиль Показывают лайки Дальше будет еще интереснее Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Всем спасибо, всего хорошего. До свидания.